Опять не начнет эфир вовремя. Вот видите, вот все подвергай сомнению. Даже стопроцентную даже информацию. Видите, начал. Эфир вовремя. Так что Здравствуйте, Вячеслав. Передайте мне привет. Лично, пожалуйста. Елена. Понятно. Передаем привет. Вот. Значит, давайте с нами сегодня начнем с прогулок Покажем прогулки, фотографии прогулок Это Альметьевск так. Это Барнаул Владивосток Ага. ВЫКСА Екатеринбург Зеленоградск Ильинка Калуга Новокузнецк Новосибирск Омск, Ростов-на-Дону, Рязань, Севастополь, Смоленск, Серлитамак, Тверь, Хунчунь. Чебоксары. Так очень хорошо. Спасибо всем нашим соратникам. Прошел э, митинг, посвященный. Э, за... Во-первых, хочу сразу сказать, всем Луду спасибо, забыл совсем вот спасибо тебе. Он знает за что. Спасибо. Сережу с прошедшим днем рождения. Поздравляем. Там многие наши соратники были. Так что. Сергей, привет. Да. Поздравляем. Прими, прими самые искренние, здоровья, счастья, всего наилучшего. В описании у нас есть ссылка на YouTube. На, Голосование президента России 2018, рейтинге. Зайдите, проголосуйте обязательно. Там под описанием. Обязательно зайдите, проголосуйте. И вот митинг за свободу интернета. Тут пишут, собрал 10 раз меньше участников, чем было заявлено и так далее. И, ну и какое-то разочарование, на самом деле, в чем разочаровываться, я, в и дело уголовное возбудили против меня за речь на Сахарову 6 числа, где я говорил, что люди не хотят участвовать в санкционированных мероприятиях, они не хотят, чтобы их как скот держали в клетках, и это было совершенно очевидно, сейчас вот если будет несанкционированное мероприятие за свободу интернета, то будет 150 тысяч, я даже вообще не сомневаюсь. Главное а, в том, что люди не хотят чувствовать себя скотами, они хотят раздвинуть эти клетки, а вместе с этими клетками раздвинуть эту власть. Я еще раз прошу вас, поддерживайте наших а, сторонников, которые сейчас в тюрьмах томятся, это Рома Губайдулин, это э, Леша политиков, то есть по ним еще э, приговоров не было, но в общем-то ожидаются такие э, не, не очень хорошие, поэтому надо максимум организовать все, чтобы э, ну, власть понимала, что они не одни. Стас Зимовец, который сидит тюрьме уже, да, и его тоже необходимо поддерживать, я думаю, что письма пишите им, ну, в общем-то, любая помощь, это будет хорошо, то есть, что-то сами придумывайте. Вот как выглядел митинг, фотографии наших соратников, тоже вот Костя, красивая фотографии очень там Юра Да. Юра. Вот. Смотрите. Что там написано? Я, я и прочитать не могу, Ну что-то про интернет все. Вот единственное, у Саши я могу интернет наш прочитать, а все остальное я что-то не вижу. Сослюп. А так. Да. Очень хороший плакат. Пошел в Джо. Да, да, а где он? Его сюда что-то не поставили. А где плакат «Пошел в жопу»? Там его нет. Он в Твиттере. Ну, посмотрите, в Твиттере. Там больше фотографий в моем Твиттере. Там очень, очень хорошая фотография и очень креативно «Пошел в жопу». И пуз большой буквы. Очень здорово. Так вот просили меня, говорит, ты про индейца с айфоном рассказывал, а фотку не показал. А вот фотография. Мы говорили в прошлый раз в пятницу про картину 30 какого-то года, где, где изображен индейец с айфоном. Вот Андрей в такое предположение выдвинул, что, скорее всего, это все-таки зеркальца, которое испанцы при привезли, а не iPhone, хотя очень похож. Представляешь, есть, я думаю, что Стив Джобс как раз взял с картины вот с этой, так сказать, дизайн, дизайн. Вот потом. Фотография такая со... Что... Так, так, так. Господи, не вижу я. Вот, это Сульяновска То есть люди протестуют по поводу строительства цементного завода. Мы это говорили об этом. И, в общем-то... Массовый протест набирает обороты, я уверен, что все наши соратники, которые есть в Ульяновске, должны поддержать это, и не только наши соратники, и в общем-то все, кому, да, даже может быть не протестные люди, но кто борется за экологию, кто хочет жить в Поволжье нормально, не помирать от рака и так далее. Поскольку, ну, кто не в курсе делал, то есть китайцы будут делать цементный завод, хотят делать его, разрешил в Ульяновске. Почему в Ульяновске? Потому что очень удобно. С одной стороны много электроэнергии, что нужно для производства цемента, с другой стороны есть сырье. Рядом есть Вольск в области, ну, почти, ну, Вольск, Волынск почти на границе находится с Ульяновской областью, и там есть несколько цементных заводов. То есть, цементный завод, асбеста-цементный завод и так далее. Мы знаем, что это такое. В общем-то, раньше, я помню, приезжая в город Вольск, можно было увидеть, что все белым бело и все называлось цемент. То есть, кинотеатр «Цемент», ресторан «Цемент», все было «Цемент». Гостиница «Цемент», вот э, хотят подобное, наверное, сделать и в Ульяновске Я не думаю, что китайцы будут бороться там за охрану труда или за экологию Я думаю, что совсем будет все по-другому Поэтому лучше не допустить строительство цементного завода Тот цемент, который производит у нас, нам его вполне хватает то есть этот цемент будет производить для Китая, который ну, потребляет бетона, как мы уже говорили, столько же, сколько США за все предыдущие годы. То есть каждый год Китай потребляет столько бетона, сколько США за время своего существования. Поэтому ну, а нам нафиг в этом участвовать. Что мы-то от этого получим? Ну, ладно, сказали, вы дадите Китаю бетон, тут все озолотитесь. Это будет Ульяновск или там по Волжи, это будет город-сад. Там ничего не будет. Там бабки все путинские украдут, соберут. Им, им отшелушивают. Они будут долю иметь. А народ там будет дохнуть. Пожар на тэц 2 Сиб-Эко Про, произошло там два взрыва, это в Новосибирске. То есть пока что то вот уже это выходные был никакой информации нет о причинах всех этих взрывов. Пожар и пожар, но пожар не мог два сильных взрыва, так сказать, сопроводить. И мы говорили о том, что на ТЭЦ, мой на ТЭЦ, на ГЭС была авария, что-то энергетический комплекс валится. Почему? Ну, потому что никто туда ничего не вкладывает. Оттуда только берут, берут, берут. Это хищническое совершенно расхищение такое, того, что сделано при коммунистах еще. Абсолютно все, что касается электроэнергии, сделано при коммунистах. А сейчас это просто расхищается, не вкладывая туда практически ни копейки. В Нижнем Тагиле на Урал в Атлан, э, заводе был потушен пожар. Где прогулки с Саратова? Да, вот вы мне скажите, в Саратове, в Сереж, там кто смотрит, где прогулки? фотографий нет. Так. Да, они обещали прислать фотографии, прогулки там есть. Непонятно. Я знаю, там... что есть, фотографии не прислали Ну, тут тоже э, Нас можно обвинять Некоторые э, говорят, а что Слать фотографии, вы иногда Не показываете, там что-то забываете Надо как-то все это исправить Действительно, что вы, и, и люди присылали фотографии Мы их показывали и так далее э, Вот пожар На Уралвагонзаводе, слава богу Потушен, мы видим, как Предприятия сейчас горят, взрываются, в общем, жуть какая-то. Три человека при пожаре погибли в доме престарелых Красноярска. Кла классическая ситуация. То есть, дом престарелых, пожар, гибнут люди. Психбольница, пожар, гибнут люди. Ну, вот, это прям классическая ситуация. Дай бог, чтобы не продолжались они, чтобы... А, Мальцев чего-то мрачноватый такой. Не знаю, что-то сегодня мрачноватый какой-то. А вот полиция установила подозреваемых в убийстве блогера Стаса Думкина в парке Горького. Не спрашивают, ты за, за тейп Масхадова или Кадырова? Я вот, честно говоря, я об этом не думал. Точно я вообще за то, что в Чечне жили нормально. И, и <смех> благодаря какому тейпу, каким людям, чтобы там было демократическое общество, не было того, что сейчас навязал народу Чечни Кадыров, чтобы там люди могли сами принимать решения, чтобы они не боялись, что если они как-то э, проявят свою собственную волю, их за это там побьют, расстреляют или там заставят извиняться, поэтому... Я что могу сказать? Я вот вы задали вопрос, я даже не могу ответить, потому что я не понимаю о чем. Я знаю, что Чечня из тейпа стоит, но мне какая разница какой? Тейп, как вы не понимаете, это я не за кого-то конкретно. Я за то, что, чтобы там был было нормально чеченскому народу. Если чеченскому народу будет нормально, нашему народу будет супер как нормально. Понимаете? Потому что, ну. Все проблемы происходят тогда, когда где-то плохо, тогда оттуда беженцы, тогда война, тогда преступность и так далее. А если все хорошо, ну, ну, ну слава богу, надо только поаплодировать. Наш третий как раз из Чечни пишет новость, что чеченского депутата парламента расстреляли, когда он ехал на машине. Да, но ну это мы говорили еще в пятницу, да, был такое дело. То есть там ситуация перегрета и то, что не вырывается информация сюда, это э, свидетельство того, что гасят ее специально, понимая что эта информация прольет свет и взбудоражит многих. Но люди-то, чеченцы, которые по всему миру живут, у них есть сарафанное радио, есть интернет, есть сайты. И на этих сайтах вся эта информация имеется. Полиция вот установила подозреваемого в, блоге, в убийстве блогера в парке Горького. Там какая-то жуткая ситуация, убили парня. Стаса Думкина И вот э, Разыскивают того, кто Убил, представляешь, в парке Убили человека А полиция э, Митинги охраняла Пикетчиков ловила То есть чем занимается поли Полиция Ловит Мальцевых, ловит Гальпериных, политиковых Я не знаю, Навальных Она не занимается тем, чтобы Поддерживать правопорядок как в нормальном обществе его понимают. Путин понимает правопорядок как. Все там должны в стоять. Если кто-то хулиганит, кого-то убивает, это его не, не касается. Почему? Потому что это не политические выступления против действующего режима. Можете убивать, там что хотите делать. Как ты думаешь, что сделала полиция? Полиция, это я, чтобы вот... Не докопались, я процитирую. Московские следователи обратились к подозреваемому в убийстве блогера из Санкт-Петербурга Станислава Думкина с требованием посетить следственные органы. Интересно, вот когда Мальцева э, в 13 апреля выпиливали из дома э, с требованием посетить следственные органы, причем мне не приходила ни одна повестка, а это было постановление о принудительном приводе. То и ничего не помешало собрать 60 человек, привести армейскую установку, отключить весь интернет на улице Волжской, выбить ворота автомашиной в доме 17 по улице Волжской, где проживает очень много народа, причем там общественные палаты, Саратовской областной, Ландо, там председатель, там бывший... Командир ФСБ проживает рядом, сосед, так сказать, и, и, и многие другие люди. То есть, а, ни, никто не озаботился, как, как там посмотрят, там, а, даже вот эти люди, как они на это посмотрят, вышибли ворота газелью, забежал ОМОН, там спецназ и так далее. Это меня доставляли в качестве свидетеля. А это человека, подозреваемого в убийстве хотят допросить и просят, требуют посетить следственные органы. Охереть не встать, а? Что происходит? Можете вы мне объяснить? Вот по поводу задержания соратников и протестных активистов. Напоминаем, что в Петрозаводском суде 30 числа этого месяца будет суд за митинг 26 числа над Виталием Флигановым. Поэтому всех просим э, прийти, поддержать его на суде. Да. Тут вот какие-то угрозы пишут, какие-то смешной какой-то написал угрозу и вывел меня из себя. Я говорю, я обычно так не обращаю внимания. Вот этот вот «бойся, бой» Вешайся, что Не бойся, вешайся. Вот что я тебе скажу. СМИ заявили, что приятели убийцы блогеров в шляпе отпустили на свободу. Не, ну это да, это. Они сказали, что они не с ним и им поверили. Так, вот хабаровских таксистов уволили за умывание пассажиры к зеленкой, то есть видишь, как не только Навального зеленкой умывает, но и пассажиры, которые не расплатились, теперь их умывают зеленкой. Алроса сообщила о прекращении поиска горняков на руднике Мир. И это очень страшная новость, потому что так была хоть какая-то надежда. Сейчас официальное сообщение и поиск пропавших. На подтопленном руднике мир признали невозможным и прекратили. Что значит признали невозможно? Откачивайте воду. Ну как вот э, весной затопили горящие шахты. Сказали, они там все погибли. Погибли, не погибли. Фиг ее знает. Взяли утопили там всех. Причем сейчас обещали Косе не откачать воду. Откачали, не откачали, никто не знает. Все так тихо прошло. И здесь тоже на этом руднике мир. Вот может быть они живы были. Воду откачивать не стали. А почему? Ну, дорого. А что? Зачем? Вот представь себе, во сколько это обходится. Алроса выплатит 14 миллионов рублей семьям восьмерых без вести пропавших шахтеров рудника Мир. По 30 тысяч долларов за душу. Представляешь, сколько стоит откачать воду, а здесь 30 тысяч заплатил и все. То есть... Причем странная ситуация, Сообщи, сообщение было по 2 миллиона рублей выплатит, а потом оказалось по 1,8, то есть даже здесь соврали. Вот. И я что могу сказать, даже если бы 2 миллиона рублей, представь свадьбу судьи 2 миллиона долларов, 8 душ шахтеров по 2 миллиона рублей, это не охренели они часом. Просто охренели. Путин, ты охуел совсем просто. Там вот сидишь, просто совсем охренел. Что происходит-то? Гарант есть какой-то. Чего гарант? Людей искать даже не стали. Одних затопили, других они не, не, не откачивают. Что происходит вообще в этой стране? Блин. Мне говорит, я еще как-то это. Суровый сегодня. Я, честно говоря, в ужасе просто. Я просто в ужасе. Я представляю детей этих шахтеров, которые на что-то надеялись. Да? Но если уж там тело бы вытащили, вот он. Бы мертвый, бы Мертвые, да, похоронили, все, успокоились. А это что они думают? Представляешь, какой ужас. Каждая ночь, какой ужас для них. Эксперты об аварии на Кубане заявили, что во всем виноват возраст автобуса. Да, видишь, как... А, я еще хотел сказать, что вот интересно, я взял подборку, и везде цифра 2 миллиона рублей. Вот семьи погибших сотрудников газа выплатят по 2 миллиона рублей. При взрыве на руднике Норникель по 2 миллиона рублей погибшим. Родственникам погибших при взрыве метро по 2 миллиона рублей. И так далее, и вот 2 миллиона, это какие-то 3,50, как из этого самого, из Южного парка, где, помнишь, все чудовища приходят и, и просят у отца шефа 3,50. Помнишь, там и чудовище, и, и там и какие-то демоны, и так далее. Все просят 3,50. Так вот и здесь. Все, то есть... И эта власть определила, что за голову 2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов с небольшим, это, это нормально. Это вот столько стоит, э, как Жизнь бы, меньшие люди. да, Как помнишь, в русской правде стоимость э, лучшие люди и меньшие люди. ну За меньшего человека, вот это как раз такая нормальная сумма. Да, авария виноват автобус виноват, как говорится. Старый автобус. Вот интересно, представляешь, они там строят этот мост. Возят их там на старом автобусе. А почему интересно? Автобусу 19, сколько там лет. Ну, я понимаю, что сколько бы лет автобусу не было, он должен ездить. И он проходит технический осмотр. И там же не спрашивают, сколько лет. Там спрашивают, исправен или не исправен. Смотрят. Это не важно, сколько лет. Многие машины ездят, которые еще до Второй мировой войны сделали. Ну, не многие, но некоторые. Да, Если за ними ухаживать, а что с ней будет? Поменять резинки, поменять железки вовремя. Так, вот, Мальцев, да. кончайте материться в эфире. Да бывает у меня... А вот тоже там поминают, что Прокурск. Затопили и забыли. Честные жизни для них шик, Чек пишется. Ну да. Такие вот дела. И. В Самаре двух девочек увезли из десада с отравлением неизвестным веществом. И знаешь, чего? То есть девочки молодые. Вот автобус старый, он поэтому разбился. А девочки молодые, поэтому отравились. То есть, маразм, вот сам подход совершенно дебильный. Здесь. То есть, что-то Причесывают какую-то ерунду, понимаешь? То есть, мы говорили, что дети будут в детсадах, там в лагерях травиться, потому что кормят отравой. да? И транспорт будет вылетать, потому что все старое, никто никуда денег не хочет вкладывать, никто ничего не хочет делать. Всеобщая апатия и разграбление всего. Путин поручил выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и под Волгоградом. В дурачка играет, под дурачка косит. А он не знает причин пожара. Даже мы знаем, что там поджог, а он не знает. А под Волгоградом халатность. Потому что сухую траву надо как-то выкашивать, убирать все. На это тоже деньги нужно распахивать нужно. Но там, где в общем-то, работают... Проводят противопожарные мероприятия. Там и нет пожаров, даже если есть поджоги. А вот он такой прикидывается. Для чего Для того, чтобы он вот не знал. Вот Представляешь, как он. Ну, если он не знает, ну, в дурдом его надо, если он не знает. Все знают, а он не знает. Ну, где, где его место? Таких людей место в дурдоме. Ну, точно не при... Да, ладно, пусть не в дурдоме, под опекой дочерей. Ну, если он не знает ничего. У него старческое слабоумие, Да. Даже говорить не хочу. Федеральную трассу в Волгоградской области перекрыли из-за пожара. Да, видишь, вот. И Путин сразу активизировался. Чушь такой такое. Ему говорят, слышь, трассу перекрыли. Пол Ростова сгорел, еще трассу перекрыли. Надо что-то сказать народу. Через неделю. Говорит, ну, разби, вы там разберитесь. Молодец. Молодец, бля. Народ, то его и не слушает, наверное, уже давно. Не, народ, народ какой-то слушает, ватный. МВД объяснило, почему полицейским на ставрополе запретили. Лес горит не только в случае поджога, конечно, очень часто лес горит в результате попадания молний, многих других каких то вещей, там неосторожное обращение с огнем, когда очень сильная жара очень часто причин пожара бывает разбитые бутылки, знаешь, Андрюш? Да. Когда донышко бутылки, это так как ра Раньше, цикло. да, раньше так петушка подпускали, на крышу забрасывали, соломинную выбитое дно от бутылку из палку засунуть в бутылку, ткнуть, то дно вылетает. И вот эти донышки раскидывали. Несколько штук солнышко встает, освещает и все, фокусируется, и пожар. Поэтому много причин-то очень много, но это не, не важно. Причина-то абсолютно не важна. Если противопожарные мероприятия делаются, то по, какой, то по любой причине это не загорится. Если там нечему гореть, я объяснил, почему полицейским на сторополе запретили ходить в бары. А ты знаешь, почему запретили? Полицейские официально открыли, почему они запретили им. То есть и здесь нет никакой а, там, подоплеки. По воскресеньям запретили ходить в бары. Приказ направлен в первую очередь на повышение бо уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности. То есть всем полицейским, то есть всем за террористов, сколько террористов-то? На самом деле нет этого, они боятся, ты же понимаешь. У них забрали отпуска. Им запретили там на выходные куда-то ходить, в бары и так далее. И выезжать из города. Они все дали подписку, что вру из города, из района. Они все дали подписку, представляешь? То есть почему это делается? Потому что они тупо засали. Они просто боятся. И особенно на Ставрополе, где очень сильные те настроения, которые... Продуцируем, в том числе и мы. А они очень сильно сомневаются в своих полицейских, которые будут там сидеть добровольно. Да нет, они, кстати, совершенно не сомневаются в том, что полицейские пойдут против них. Поэтому они хотят их связать силами полиции. Поэтому Шойгу издал приказ э, секретный о выходе э, из подразделений до 5 ноября 2017 года на учение. Понимаешь, то есть они так это видят. Они, конечно, видят это как слабоумные, потому что они не понимают, не ведают, что творят. Но они видят это так. Они пытаются одними увязать других, чтобы была взаимная порука, чтобы, по их мнению, не предали. Да? А нарушитель открыл стрельбу по сотрудникам ДПС в Краснодаре. Да, видишь, вот тоже непонятная совершенно ситуация. Говорят, что это был нарушитель, и, и что ранил сотрудника, сотрудника в ногу, продолжил движение. Ну, <смех> нарушитель, не нарушитель, я не знаю, но что люди, конечно, стали вести себя без всякого уважения к властям. Это совершенно видно уже невооруженным глазом, и это такое преддверие, так сказать, Большой бури. ИГИЛ взяла э, ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане. Я спрашиваю, Мальцев, ты кроме болтовни что-нибудь сделал в России? Ну, я в прошлый раз говорил, что я лично сделал. А самое главное, что я сделал, то, что у нас 88 организаций по всей России. И это дорого стоит. А остальное делают люди, делают и вы. Так что. ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане. Произошла странная, конечно, ситуация насчет этого ИГИЛ. Я и не сомневался, что это напишут. Но так ли это? То есть на полицейских, которые заправлялись, напали люди с ножами и стыкали их. Одного убили, другого ранили. Значит, по ним открыли огонь. Этих людей убили, которые напали, и Игил взял, взяла ответственность на себя, и потом какая-то операция спецназа в Дагестане, в ходе которой погиб спецназовец, и, значит частный дом окружили, какие-то, а, судя по всему, а как он мог погибнуть, ну и. Той информации, которую нам дают, скорее всего, подорвался на растяжке. То есть, наверное, хотели с огородов как-то этот дом частный зацепить и подорвались. И, в общем-то, я думаю, что это не в результате штурма, потому что там они, они давно уже никого не штурмуют. И... А вот наши соратники да, сейчас прочитай, э, совершают... Э... Автопробег, если так можно выразиться, по регионам и весям, по городам нашей бескрайней Родины. Это вот Надежда Белова, с ней несколько соратников, и вот как раз они сейчас, на данный момент, находятся в Дагестане. И присылают нам оттуда тоже, в общем-то, сообщение, вот, можно сказать, с колес с первых рук. «Привет, ребята! Вот тоже самое подтверждаю, что сегодня в Дагестане в хасавюрте накружен дом с боевиками, убито двое силовиков из гвардии, по их информации, а в Каспийске нападение на ОМОН. Ну вот подробностей у них тоже не очень много, но они пишут, что мы под хасавюртом и у встречает встречают очень хорошо». Жаль, жаль, говорят, что не знаем никого из Махачкалы, так что если есть какие-то наши соратники в Махачкале, свяжитесь, пожалуйста, через наш основной сайт, через почту, напишите, если у вас есть какие-то координаты, чтобы можно было ребятам к вам добраться. И вот, у нас там есть у наших соратников газель, они на ней сделали передвижной агит и на этой газели совершают свой автопробег. Поэтому, кто их там встречает, пожалуйста, поддерживайте, общайтесь, налаживайте связи. Так, вот... Сомалиец Мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя, то есть, как какие-то странные да, совпадения. То, есть, то начинают всех давить машинами. Потом волна начинает всех ножами резать. И вот на группу военных он напал, ну, его тоже застрелили. То есть разная была информация. Тяжело ранен он, потом, оказался застрелен. Аллах Акбар, он выкрикивал, вот, и много фотографий, как там работают э, медики, и, ну, в общем-то, что э, этот теракт, и заявление вышло и о том, что, э, ну, все нормально, все, все под контролем, и ИГИЛ, конечно, ну, естественно, исламское государство взяло ответственность за нападение и так далее. А вот мужчина с ножом напал на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, и это произошло в то же самое время. То есть все, все происходит одновременно, а Минобороны заявила о разгроме самой боеспособной группировки ИГИЛ на Ефрате. Вопрос опять к Минобороне. Шойгу Министр обороны, то есть командир Минобороны, заявил о том, 23 числа о том, что война в Сирии гражданская закончена. Все, нет больше никаких войн. Да. И вот тут ВКС РФ заявляет, что уничтожили танки и автомобили боевиков в районе ДР. Да, и кроме всего и прочего, министер... Минобороны РФ говорит, что боевики исламского государства стягивают к сзору тяжелую технику. Представляешь, то есть война кончилась, тяжелую технику стягивают. Или они считают, что исламское государство это некие внешние силы, что они не имеют отношения к гражданской войне. То есть, какое-то внешнее государство, которое напало на Сирию. Ну, исламское государство называется. То есть, они это факт признания. Признают де-факто. Исламское государство. Представляешь? Вот. И сирийские войска при поддержке РФ разгромили более 800 боевиков ИГИЛ. Все классно. Но, но война продолжается. А Шойгу нам сказал, что все Войне Кирдык. И Нетаньяху рассказал о причинах срочной встречи с Путиным. То есть, Нетаньяху тоже, вот оказывается, не согласен, что война закончилась. Говорит, там такой бардак на границе в Сирии. Поэтому понадобилась срочная встреча с Путиным. Но я не сильно верю Нетаньяху. Из-за бардака на границе, который... Ну, давайте говорить откровенно. На границах с Израилем всегда такая фигня. Это еще не самое страшное. То есть, когда Израиль непосредственно воевал с Сирией там, или с каким то там, с Египтом, я не знаю, что ни с кем срочно не встречались. Почему потребовал здесь срочной встречи, я не знаю, но хочу знать. И... Российские туристы. Подожди, подожди, ты, ты, ты не торопись, мой, ну, ты зачем меня перебиваешь? Я хотел закончить мысли, опять все забыл. Ладно, что там с российскими туристами? Они, по заявлению интерфейса, оказывается, стали тратить намного больше денег в Турции. Ну, а что ж, надо же еще полечиться от этой лихорадки, поэтому и тратит больше денег. На турецком курорте Алане утонул россиянин. На борту летевшего из Анталии в Москву самолет произошла разгерметизация, он вернулся. В общем, как-то в Турции все эгегей. Начался первый этап морской операции по установке железнодорожной арки Крымского моста. Ну, там я прочитал в интернете, много неудач желают. Я, например, желаю удачи. Почему? Потому что не будет никаких Путиных, а мост этот останется. Но если он не развалится, конечно. В чем у меня большие сомнения, потому что многие специалисты как-то не одобрительно отзываются о том, что там строится и как строится. Я не специалист, поэтому не могу ничего сказать. Но, предположим, мост построит хорошо. Ну и слава богу. Ну и слава богу, извините, мост построит хорошо. Минкультура предложила кардинально поменять правила кинобраката. Кардинально поменять правила кинопроката, это за прокат не 3,5 миллиона платить, а 5. И это вот, по мнению Минкультуры, кардинальная перемена. Не, ну какая-то кардинальная, конечно, там на полтора миллиона дороже. Понимаешь, да, то есть, да, то есть в, в общем, вопрос только один, дайте денег. То есть, все кардинальные перемены в России, это э, получение каких-то больших денег. С прокатчиков, с народа, с кого угодно. Ну, в конечном итоге, если с прокатчиков, так это с народа. То есть дайте денег. Все, кардинальная вот перемена произошла. <coughs> Минприрода предложила разрешить сплошные рубки возле Байкала. Ну, видишь, Минприрода тоже за кардинальные перемены. А кто ты думаешь, будет сплошные рубки возле Байкала проводить? Китайцы, конечно, потому что им, нужна, им нужен этот лес. Вот в городе Забайкальский, рядом с ним, там миллион квадратных километров выделено под вырубку. Да. Ой, километр. Миллион гектаров. Извините, мне в прошлый раз уже сказали, а ты Мальцев набрал. Не миллион километров, конечно. Миллион гектаров гораздо меньше, но тоже немало. Миллион гектар выделено под вырубку. Будут этим заниматься китайцы. И здесь только китайцы. Это никто не сможет сделать. Потому что мы с тобой придем, нам скажут, давай то, то, там справку от венеролога, я не знаю, там от окулиста, от этого, ух, горло, носа и все такое. Китайцы ничего не надо. Никаких лицензий, ни налогов, ничего. Мы показывали вчера фотографию, ну не вчера, пятницу, вагонов, которые везут лес. То есть вся железная дорога и все автострады забиты лесом. И леса надо все больше и больше и больше Китая. Поэтому вот не только воду из Байкала качают, но и лес. говорят ну это вот очень хорошо, если вокруг Байкала весь лес вырубить, это классно просто. Кому классно? Знаете, чем-то напоминает ситуация, когда вот человек начинает сильно пить, и продает из своей квартиры все, что у него там есть. Да. Ему это ничего не надо, даже может у него там стоит станок какой-нибудь по производству там, самых драгоценных украшений, а он берет этот станок и за три копейки отдает кому-то, чтобы еще раз там выпить. Вот похоже так же действует ну, сейчас кремлевская компания. ЦБ расширит перечень инсайдерской информации. Да, видишь, ну, что такое инсайдерская информация Это то, что раньше называлось для служебного пользования То есть это не секретная информация Но информация каких-то фирм, связанных с их внутренней деятельностью Которая может на падение акций повлиять Ну, также это финансовые какие-то вещи там как, как какие-то покупках, продажах и так далее. То есть это и есть инсайдерская информация. Вот сейчас банк хочет, чтобы вся информация, да, практически была инсайдерская. Почему? Потому что фонд борьбы с коррупцией Навального через официальные источники находит очень много. Поэтому они засекретили доходы чиновников, но у чиновников есть всякие жены, там, мужья и так далее, у которых есть различные фирмы. И опять информацию выдергивают, и мы знаем, откуда они воруют. Вот надо, чтобы никто ничего не знал. Это будет засекреченная информация, за ее разглашение будут давать срок. Сейчас они следующий этап, ты увидишь, это уголовная ответственность за это и так далее. То есть, они хотят все засекретить, то есть, Большая часть, две трети бюджета будет секретно, Никаких вещей, связанных там с чиновниками или со всеми остальными, мы не узнаем. За неуважение к Путину, пять лет тюрьмы и все такое прочее. Вот что они нам, и интернет закрытый, вот это они нам готовят. Они так видят мир. А мы с вами так его видим? Да нет, конечно, мы их видим на Колыме. Вот этих всех сволочей на Колыме. И видим свое общество открытым. Общество прямой демократии мы видим. Общество, где все люди реально равны. Общество, где помогают слабым, помогают бедным, инвалидам, там, мамашам и так далее. То есть мы видим общество, где нас не грабят. Минфин предложил запретить обычным людям покупать криптовалюту. Вот, видишь, как блин, Минфин запретил, предложил запретить. Как ты мне, сука, Минфин запретишь криптовалюту покупать и продавать? Ничего ты мне никогда не запретишь. И это не просто незаконно, это противоестественно. То есть криптовалюту, оказывается, должны покупать вот, биткоины и продавать какие-то брокеры там где-то. Вот так они это видят. Представляешь? Ну, как в Советском Союзе запрещали продавать и покупать зарубежную валюту. Ну, валютные самая... операции, да, конечно. Они, наверное, естественно, они спят и видят. Ну, тогда давайте возродим в ответственность такую же, как в Советском Союзе, за все государственные преступления. За вредительство. Потому что она, они, суки, вредители. Путин вредитель. Медведев вредитель. Статья за вредительство предусматривала расстрел. Они вредители. То есть, что есть вредительство? Это действия, направленные на уничтожение или ослабление отрасли народного хозяйства. Они, блядь, народное хозяйство полностью уничтожили. Они настоящие вредители. Все эти вот, все вот прям, можно идти по ранжиру. Если вы хотите кодексом воспользоваться, коммунистическим, нет проблем. Мы придем к власти, вытащим этот кодекс, положим, и вас всех, суки, осудим по нему. 93 е со значком 1, высшая мера наказания, кищение в особо крупных размерах, свыше 10 тысяч рублей. Все, к стенке нахер. Хотите эту Получите. В Минфине выступили против дорогой водки. Ну, конечно, люди не могут пить дорогую водку. Людей надо спаивать дешевой водкой, как Гитлер говорил, что нужно для своих славян табак и водку, да? Вот так они тоже. Они подумали, скажут, ⁇ -мо ⁇ зачем? Нужно поить народ и все, и больше ничего не надо. Люди больше 50% в России не пьют. Они так удивились, скажут, нифига себе. На завтра они нас попросят, эти пьющие люди. Журнал Forbes Woman опубликовал топ-10 самых состоятельных жен российских чиновников в 2016 году. Да, вот. Вот тебе пример. Вот, вот что они не хотят. Они не хотят, чтобы... Почему инсайдерскую информацию нужно засекретить? Вот чтобы такие топы не возникали. Вот, видишь, вот Рустам Миниханова, жена, оказывается, за прошлый год заработал 2 миллиарда 351 миллион рублей. Не слабо надо сказать, да, совладелец спа-комплекса, ресторана, отеля, фитнес-клуба и так далее. А вот... Глава, а, этот господи, жена, вернее, депутата из Улан-Удэ Вадима Бредного, а, вторую строчку заняла и заработала 1 миллиард 924 миллиона. А жена губернатора Брянской области Богомаза, Ольга БГАМАЗ, она... Какое-то крестьянское хозяйство, крестьянка, барышня-крестьянка, а? возглавляет крестьянское хозяйство. И там, говорит, так их в интернете защищают. Проплаченные тролли там пишут всякую херню, что вот она там на, христи... на, кресть... на крестьянском хозяйстве заработала 864 миллиона, но это меньше чем в прошлом году, в прошлом году она больше заработала и вот много тут написали разного, я выделил только одно боты то есть тролли пишут сейчас это хорошо, что люди, которые понимают село, стали получать доходы это люди, которые село понимают это означает, что русская деревня русская будет жить, да это означает, что ей Русской деревни. Саша вор туда со своими свинокомплексами. И убивают всех свиней. И эти все каренделя. Какая деревня будет жить? О чем речь-то вообще? Вот. И. Господи. Вот, вот вообще классно было. Просто у нас картофельный край. Очень любим есть картошку. Вот это она любит есть картошку. Ну, нет вопросов? И это вот мы им гарантируем абсолютно точно. От Путина и вот до вот этих жен, этих губернаторских. Ребята, картошку я вам отвечаю, гарантирую. Индигирка, Колыма и картошка. Это процентов будет. Голодом мы вас морить не будем. Картошечка. Как помнишь, за что карандаша посадили, когда он с мешком вышел? Это, в 1947 м да, его посадили в московском церкви положил мешок сел на мешок и сидит а говорит ты что тут делаешь ну это э, конференция да он говорит да вот сижу он, говорит, а на чем ты сидишь он говорит на картошке он, говорит, а какой смысл он, вся москва на картошке сидит и все уехал он и вот я думаю что эти уедут раньше а потом будут сидеть на картошке это мы можем гарантировать в МИД рассказали о судьбе россиян, уволенных из ДИП-представительства США. Так, ну что можно сказать? Вот я так. все в этой статье понял, кроме одного. Граждане РФ, обратившись по поводу трудоустройства после сокращения из американских ДИП-представительств России, были приняты в кадровый резерв фирмы «Инпредкадры». Ну ин это иностранный кадры тоже понятно, а что такое пред? Это предательские кадры или преданные кадры? Это еще такое, а вот ин пред кадры, фирма такая специальная для них, для предателей, которые работали на американцев, да? Это просто обхохочешься. да и вот. Обрати внимание, сократили на 755 человек, как и требовал Путин, до 455 сотрудников. Все правильно, да? Но кого сократили? Тех, кого отправили в инпредкадры, то есть граждан России. Вова Путин, еще раз подчеркиваю, когда называл цифру, он не понимал, какую цифру он называет. Это не американцы, это русские граждане. И он их сократил, понимаешь? То есть он сократил... Ну, понятно, он, он сократил американских дипломатов, как он считал, и как он нам говорил. А фактически он сократил э, русских, которые э, занимались обслуживанием. Ну, там, печатали, что-то делали, там, я не знаю, ксерок заправляли, бумагу вынимали, а теперь они в импредкадры пошли, в иностранные предательские кадры. Путин прибыл в Будапешт. Да, вот ссылка, значит, посмотрите, еще раз я говорю, на ссылку в описании у нас на YouTube, где рейтинг президентов России 2018, ну, выбор, так что и там отметьтесь, пожалуйста, да, это ты... интересная тема. Напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео, не забывайте, это очень важно для поднятия рейтинга канала э, в топах youtube и подписывайтесь на канал, кто только вот недавно зашел э, на трансляцию За главными э, латинскими буквами «Артподготовка» Ваше мнение о плоской земле, Роман Рахимов Роман, ну, я всегда говорил, что если сесть в самолет и лететь в одну сторону То в конце концов прилетишь в аэропорт, э, из которого вылетел У меня многие друзья пробовали У меня даже один товарищ, с которым я имел переписку Пробовал это самое сделать на катамаране, у него получилось. Обошел вокруг света. И я ему верю, что он шел вон, только в одну сторону, на запад. И в конце концов пришел вот оттуда, откуда вышел. Вот. И что Путин нужно в Будапеште? Ну, Путин лезет в Европу. Лезет со своими обнимашками ко всем. Ну вот с э, румынами получается очень плохо. А с венграми получается хорошо. И тут вот разделяй в ластах, да, То есть он раз, как-то он договаривается с венграми. А вот контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб. И это не только контрразведка Германии. Это мы, мы, мы и сами ощущаем это. То есть действительно российские спецслужбы усилили свою активность в Европе очень сильно. И с чем это связано, я не знаю, ну, наверное, с тем, что у Путина да, уже старческий маразм, и он хочет теперь быть великим дипломатом. Толерантом, я бы сказал. Ну, Наполеоном и Толерантом в одном флаконе. Ну, уж нормально, что черт Толерант, кто такой Толерант, да? Или кто такой Наполеон? Ну, фигня какая. А, это в одном флаконе. И великий политик, и великий дипломат, и великий военный, там, и, и экономист. Я не знаю, кто он там еще. И... Так что сейчас он будет чудить. Чудеса эти будут распространяться на, на что? На то, что спецслужбы будут пожирать львиную часть бюджета. Таким образом будут отмывать и приносить всякое фуфло. То есть выдуманные отчеты и так далее. Еще мы, конечно, увидим, что за наши деньги будут покупать европейских политиков. А еще за наши деньги они попробуют купить нас самих на, на выборах, то есть раздать какие-то подачки. Если иностранным политикам раздают миллионы долларов, ну здесь какую-то копеечку, там, чтобы... За, я не знаю, за бутылку молока проголосовали за подачку пенсии. За какую-то херню. Причем за наши же деньги, понимаешь? То есть на, мы, у нас их украли, эти деньги. А потом нам копеечку из этих денег дали. Сказали, вот любите нас. Ну что ж люди так мелко себя ценят? А ну скорее любите нас, вам крупно повезло. А многие люди так себя и ценят. Они всегда видели, что а народ вытирают ноги, и они как-то к этому привыкли. Особенно даже и не ропщут. Вот в чате спрашивает наш зритель прокомментировать ведущие вот, событие для всей страны. Перенос Дня Знаний с 1 сентября на 4 в школе Москвы. Вот он тут еще дополнение пишет, что Муфти сказал, что родители с детьми будут мешать молящимся, почему москвичи должны страдать из-за меньшинства. Но это его такой взгляд, вот он просит прокомментировать ваше мнение. Нет, не, ну я считаю, что если люди хотят, ну я имею в виду мусульмане молиться, пусть молятся, какие вопросы. Другие люди хотят устраивать линейки, пусть устраивают линейки, тоже никаких вопросов. И я думаю, что никто никому не должен мешать. Общество нормальное, развитое должно быть устроено так, что никто никому не мешает. А если кто-то кому-то мешает, то вот как в нормальном обществе обычно извиняются, пропускают и так далее. То есть ну, стараются не создавать помех. Вот это главное условие культурных, воспитанных и религиозных людей. Не создавать помех другим людям. Поэтому я думаю, что э, здесь, во-первых, очень надуманная ситуация с Курбан Байрамом. Я это вижу. То есть нет такой ситуации. Во-вторых, она накачана еще со стороны правоохранительных органов. Потому что очень важный момент – разделяй и властвуй. Да? Сейчас очень важно. Представляешь, они вдруг обнаружили, что протестная часть России очень э, близка к мусульманам но не отождествляется с ними. Вот мы с тобой не мусульмане, а друзья наши мусульмане. И они вовсе не ИГИЛ никакой, да? И они вовсе не религиозные, они просто мусульмане. Но они также... Точно протестуют и также ненавидят Путина. И, и также сейчас смотрят так подготовку, понимаешь? И вот это страшно. Путин всегда нас разделял и всегда думал, что мы не объединимся. А мы объединились. И теперь ты увидишь, сейчас будет очень много, вот прям в ближайшее время... Очень много провокаций будет связанных именно с этим, чтобы разделить, тролли будут всякую гадость писать в интернете, мы это все увидим, поэтому я прошу всех не поддавайтесь на провокации ни в коем случае, поймите, что этим сволочам только это и нужно. Только это нужно, чтобы мы искали врагов друг в друге. Не надо искать. Мы друг другу не враги. Наши враги вон, Вова Путин с Медведем со всей этой братьями. Вот это вся шайка наши враги. В госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США. Ну, ущерб безусловно есть, конечно. Но опять же нужно понять, что такое интересы РФ и интересы США. Если интересы Путина, то это не интересы России, да? Ну, я не знаю, можно а отыж действительно интерес Трампа с интересами США, наверное, можно. А вот интересы Путина с интересами России, наверное, нельзя. Конечно, Трамп со своей, так сказать, командой диктует какое-то направление, но это же не стратегия развития. Стратегию ни один президент не диктует в США, понимаешь? И ни одна команда не диктует стратегию, да? Стратегию можно нарисовать, и ее могут люди принять. Ну, Кеннеди выходит, говорит, там, и, полет на Луну, ля-ля-ля-ля, там, Кеннеди шлепнули, полет на Луну все равно состоялся, да? Ну, потому что это стратегия, это то, что принято народом. Все-таки общество демократическое, поэтому там есть конгрессмены, сенаторы... Есть целая куча меняющихся президентов. и Если стратегия нормальная, то она будет выдерживаться всеми. Ну, потому что есть гражданское общество, есть еще СМИ, которые там влияют на народ и так далее. Есть суды, которые тоже могут развернуть, если там что-то не так получается. Поэтому, конечно, украинский вопрос вредит всем. Да. Но кто его украинский вопрос создал? О Путин создал этот вопрос? Может быть, главный вот этот вот замковый камень убрать, и тогда вопрос можно легко решить? Можно тогда вот убрать вот этот кирпич, и все остальное можно, как бы уже, как выражается в определенных обществах, разрулить. Слово не получается разрулить. Его никак не объедешь на сраной козе и не перескочишь, понимаешь? То есть, любой вопрос упирается в Вову. Вот сейчас я уверен, там сами Ротенберги, я не знаю, Тимченки, кто угодно, они уже все это поняли. Они сами понимают, что любой вопрос не решается, потому что есть Вова. Сейчас вот его убери и все. И вопрос будет решен. Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем Города. Да, я послушал поздравления, оно какое-то такое весьма суровое, если честно. Такой. И вот тут многие отстебались по этому поводу. Ну, он сказал, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, что украинский гимн снова будет звучать э, в нашем Донецке. О, как. Ну, в общем-то, наверное, справедливой фразы и президент Украины ничего другого, кроме этого, не мог сказать. Но вот э, с той стороны это восприняли как-то угрожающе, да. Хотя, в общем-то, пофигу, как вас восприняли с той стороны, это внутренняя риторика Порошенко. Я думаю, что можно было бы, ну, наверное, можно было бы как-то более конкретизировать, да? Ну, чтобы не было определенных предпосылок для спекуляции ну потому что мы знаем что там очень сильно на этом спекулируют и наш соратник, который написали что там вот-вот голод начнется да? так они ведь написали, даже не вру они же понимают что вот вот эти вот этими вещами сейчас там ну, взрослые люди интернет есть но все равно стращают -то именно этим Сейчас вот там покажут, говорят, у, Порошенко, видите, там везде найду и бритвы по горлу, сказал, и так далее. Поэтому там тоже, в общем-то, мне кажется, масса людей, которые от всего этого устали. И если будут иметь какие-то гарантии, и самое главное, если не будет Путина. Главный враг это Путин. У всех. Украина, у России, у Запада, у всех. Но везде, на Украине, в России, на Западе, везде масса народа, которым он очень выгоден. Они от него кормятся, они от него питаются. И при этом, ну, это единственная борьба противоположности. Это вот диалектика. Куда эта диалектика нас вынесет, мы предположительно знаем. Но вот если Вовы не будет, то я думаю, что там режим и, и дня не продержится. Но чтобы все прошло тихо и гладко, и я думаю, что там нужно определенной категории граждан дать гарантии. И не нарушить это. Ну, это мой совет в украине. просто. А вот пограничники обнаружили подводный спиртозавод из Молдавии на... в Украину. Представляешь, какие молодцы пограничники. Они обнаружили какой-то спиртопровод, я так понимаю, через реку и так и далее. И вот 32 миллиметра трубопровод был проложен из Республики в Украину, в направлении днестровск лиманская С его помощью планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы, Украину. Я думаю, что там такой же спиртопровод есть прямо рядом, про который все знают. А этот надо было просто найти. Ну, представьте, себе, вот этот спиртопровод сделали, да, сделали, и он никуда не ведет, а если он куда-то ведет, то почему нашли спиртопровод, но не нашли тех, кому он ведет, а? Вопрос такой, вот, к знатокам, ну, он же, он же не, не, не, не в Черево уходит, и в Вашингтон, прям там, я не знаю, у Белого дома выливаются, да, то есть он... Идет куда-то. И по нему очень легко пройти, посмотреть, куда он идет. И прийти и спросить, а что это у вас тут? Из крана спирт льется. И не ваш причем. Да? Поэтому вот такие вещи для меня всегда подозрительны. То есть, я думаю, что это для отвода глаз. Потому что нужно палочку поставить. Мы носили, и все нормально. Рядом такой же по нему идут тонны и десятки тонн спирта. И все там все делятся. Все классно. Как поговорки, если звезды зажигают, значит кому это кому-то нужно. Если да. Если спиртопроводы делают, значит это кому-то нужно. США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие. Да, для США это, конечно, страшный сон. А Украина, я говорил, что вполне может, конечно. Но ну, если не возродить ядерное оружие, то, по крайней мере, весь мир напугать. И я понимаю, что они не хотят этого делать. Но можно, в общем-то, требовать от всего остального мира соблюдения соглашений. Будапешки, кстати. Сейчас вот в Венгрии сказать, слышь, а что, Будапешки соглашения как-то будут там соблюдаться или не будут? А то мы сейчас выкатим атомную бомбу вновь. И если Ким чем так всех напугал, то... Я думаю, что с точки зрения нераспро... Нераспро... нераспространения ядерного оружия Это будет страшное заявление а Достаточно было просто сделать политическое заявление в ООН О том, что ну, Водопештское соглашение не соблюдено Поэтому мы денонсируем его и выходим из них Просто Украина Даже не надо было про ядерное оружие говорить И знаешь, какая гонка вы началась? Просто космическая Сразу бы дали им оружие, денег, все что хочешь, вы дали, только сказать: слушайте, не надо ничего, не надо, не надо никаких атомных бомб. Все очень сильно напуганы. Потому что ядерное оружие расползается как тараканы, и всем страшно. Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы. Да. Представляешь, то есть, и тут. Захарова сразу же назвала цинизмом новые санкции США против Венесуэлы. Теперь цинизм. Не дадут туда туалетную бумагу Венесуэлу. С грязными жопами будут ходить уже вот это цинизм. Эти памперсы, там, прокладки, представляешь, в США. Не даст бедные венесуэльцы. А э, еще, а может быть цинизмом она посчитала, что когда выступал представитель Белого дома на брифинге, он перепутал Венесуэлу с Россией. и Говорил по поводу санкций против России. Там, я думаю, за голову схватили всякие раз что, да и кто там был очередной раз. Вот, может быть и это цинизм. И Венесуэла тоже восприняла это как цинизм, провела военные учения после угроз страны США. Вы же понимаете, что нужно для власти Мадуро? Ну, чтобы его армия поддерживала. А как он должен ее стимулировать? Ну, прежде всего, идеологически. Говорят, что тут есть враги, которые придут нас убивать, поэтому надо порох держать сухие, мучения проводить и так далее. Понимаете, вот в стране, где едут мотоциклы, как вы видели, мотоциклисты, спецподразделения, там какой-то Беркут, я не знаю, или Зубр, и взрываются на бомбе, и стоящие просто люди, не террористы, Просто прохожие начинают аплодировать, мы же с тобой, овации, бурные аплодисменты, вот посмотрите кадры, но, ну, наверное, в такой стране рассчитывать не на что или не на кого, а значит, нужны какие-то внешние враги, там, США нападет сейчас, давайте быстро заряжать пушки, там, я не знаю, там, туалетной бумаги, нет, знаю. Будем наждаком пользоваться и так далее, или конфетти. Помнишь, как в том старом советском анекдоте, когда на Олимпиаде сказали: нельзя никому отказывать, если товара нет, предложите что-то другое. Приходите, на говорит, дайте мне туалетную бумагу. туалетной бумаги нет, мы можем предложить либо конфетти, либо наждачную бумагу. Wall Street Journal заявил, что Трамп изучает идею прекращения визовой поддержки культурных обменов. Ну, очень большое количество туда заезжает, конечно, и я думаю, что Трамп ничего не решит с этим будет очень много заявлений по этому поводу, но культурный обмен так и будут продолжаться, ничего не решится, визы так и будут выдаваться. А вот Трамп назвал причину, который запретил трансгендерам служить в армии. Ну, это большие расходы бюджета, это, в общем-то, непонятка какая-то, которая в медицине складывается, военные, да, представляешь, так вот, так вот трансгендера принесли после боя, и непонятно, то ли ему отрезать, то ли пришивать, что с ним делать, -то? То, то, ли у него, то ли у него оторвало, то ли так было, да. Ну, сразу вспоминается тот анекдот, такой, когда снайпер стоит в окопе, там, ну, Вторая мировая война, Великоотечественная, Отечественной, и стоит, что-то прицеливается, а сзади мужик с ящиком снарядов пытается с патронов патронов прорваться. И что-то так облазит его и получается никак пролезть не может трется сзади. А я так прицелился. Не время, товарищ. Война. Так и здесь получается. Не, ну я вот в данном случае, пусть меня проклянут ЛГБТшники, но я тут с Трампом абсолютно солидарен. Ну, потому что в армии нужно думать. Боевой подготовки да? О тактике нужно думать да, вот, а Не о том какие там парики надеть Сережки там или еще что-то ну, Не знаю я, я понимаю что я вызвал критику Огонь на себя Но вот в данном случае я с Трампом солидарен Кинотеатр в США отказался показывать Унесенных Ветром, ветром из-за скандала с расизмом ну, видишь, это вообще ужас какой. То, То есть, вот э, в, Шар в шарлотт из-за э, войны юга с севером все это произошло. Да? То есть, война как бы в 1965 м закончилась. Знаешь, не помню, в 1965, м да? все, все, все это произошло из-за войны, которой 150 с лишним лет. И вот война продолжается. Вот в этом произведении «Унесенные ветром» говорится, что эту эпоху унесенных ветром. Все, все закончилось давно, забудьте. Так нет, не закончилось, все продолжается. Гражданская война в США продолжается в башках. Они что там, слишком хорошо живут что ли? Адреналин не хватает. Это вообще, они запретили унесенные ветром. Что они завтра запретят? Рекс Тиллерсон считает провокацией запуск КНДР трех ракет Да Ну, понятно, это весь мир считает, что это провокация Но Ким Чен Ин для этого это и делает Чтобы он знает, что весь мир считает, что это провокация И он совершает провокации и он, он для этого все и делает. То есть, его это вполне все устраивает. Другой вопрос, что он хочет получить, чтобы это не устраивать. Денег нет. Это вот папа его хотел получить денег. Он нормально договаривался. Пустит ракету, что-то от, отшелушили. Бомбу взорвали, тоже отшелушили. Что-то подписали договор о запрещении испытаний ядер. Все, опять что-то откатили. А он нет, он совсем по-другому действует. И это самое страшное в политике. Он непонятен. Он непредсказуем. Он провоцирует, а для чего он это делает, непонятно. Как Чичиков, помнишь, который не врал, детки. Не врал, не врал, не врал, не врал в там. Можно. и пш, так, так бы приносили по чуть-чуть, а так вот сколько. Так Цена что, может быть, набивает. он, да, набивает цену. Я понимаю, да. Набивает цену. Но что он попросит? Сиул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию. Ну, это, в общем-то, понятно было. Это в контексте. Если испытали все возможные ракеты, то сейчас нужно испытать ядерный заряд. Ну, потому что, как бы, пирог без начинки, он как-то не работает. Да, он невкусный. Поэтому, вот есть пирог, и вот есть начинка. Сейчас он долбанет, и долбануть он должен сильно. Я думаю, там поставлена задача долбануть по максимуму. Я думаю, что они сейчас возьмут несколько ядерных боеголовок и взорвут их последовательно, ну в смысле ядерных зарядов, взорвут их последовательно для того, чтобы создать такой невиданный эффект, чтобы сей сейсмоволна волна была очень мощная, чтобы показать, что у них есть и такая блин, ну так говоря, крайне термоядерное оружие. То есть попробуют создать псевдо сахаровскую слойку, чтобы это вот, ну уж, двинул, так двинул. Посмотрим. Может, если окажется, что очень слабый заряд, то окажется, что, я извиняюсь, такое выражение, но все, кто делал в детстве всякие бомбочки, знают этот выражение. Просрала. <р Cordula> <bater> то есть, когда <р Styled> не достигла ожидаемого эффекта, да. Вот если будет маленький, скажу, ну, что там не сильно, это значит, просрала. А так вот, я думаю, что все-таки... Там инженеры неплохие, рванут они что-то очень сильное. Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США. Да. Мы думали все, что мексиканцы бросятся со шляпой собирать. Там скажут, Амиго, сбросил на стену. Он скажет, ты что, очумел, что ли? Конечно, Мексика не будет платить. А социальный пресс заявляет, что Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике. Ну да, видишь, Трамп хочет, чтобы полиция получала там, я не знаю, ну все, что было, что, что сейчас уходит, ушло, вернее, к национальной гвардии в США, там какой-то передали. Раньше же было там все это какая-то... Ну, там и БТРы какие-то, легкие танки, что только -то не было. А вот во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину, и когда вернут э, полиции право кататься там на танках, то они тогда ее застрелят из пушки. Ну, вот подобные ситуации. Представляешь, то есть женщина Закрылась в своей квартире, ну, я понимаю, так она душевно больная, и кричала, что покончит с собой. К ней взломали дверь, увидели, что она с пистолетом и застрелили. Ну, наверное, чтобы не мучился. Ну, может, это и хороший вариант, если я как верующий человек, я без шуток говорю. И я, если бы она покончила с собой, ну, как-то она умерла бы не в согласии с собой. И самоубийца мы знаем, как, в общем-то... То есть, полицейские... Встречаются, да, да, да, там на том свете. Ну-ка, по, по, по слухам, по слухам, там самоубийцам не очень хорошо. Поэтому, И да, полицейские. Выступили тут... в качестве перевозчика через реку Стивис. Да, да, да, да, все правильно. По пятачку заработали. В Великобритании выяснили, что террористы смогут проникнуть в парламент за пять минут. И вот они теперь хотят, чтобы невозможно было подъехать со стороны Темзы на катере, лодке или пароходе и очень много чего. Ну, если террористам надо будет проникнуть, они проникнут. Здесь выполняли задачу полицейские, у которых не было задачи погибнуть, да? А у террористов ну, в определенной, так сказать, категории задача отправиться туда. Поэтому все равно Не попадут за 5 минут Не так, так по то по-другому Почему-то никто не думает, что это могут делать Последовательно Понимаешь то есть, и, и я вот советовал бы Готовиться сейчас к последовательным Атакам Но, Представь там несколько атак террористов, самоубийц. Да? Один взорвался, другой взорвался. Почему они последовательно не могут это сделать? Они могут пробиться куда угодно, хоть к президенту. Ну, если они будут бежать друг за другом, понимаешь? То есть, один бабах, второй, и каждый, получается, как в игре. Они же тоже смотрят эти игры компьютерные, да? И все нормально. То есть, тактика там, она уже, наверное, с 80-х годов, 20-го столетия. Когда ты тебя убили, ты вернулся, да, или там вообще режим Бога, да, и, и продолжаешь двигаться. Каждый раз продвигаешься все дальше и дальше и дальше. Поэтому я советовал тем, кто реально борется с терроризмом, они а со Славой Мальцевым и с Навальным, но не в России, конечно. За рубежом, я знаю, нас тоже там смотрят. Вы, вы имейте в виду, что могут такие атаки начаться именно последовательно. Тихайся пес стал местным героем, основательно подготовившись к урагану. Ну да, вот такая фотография. Тихайся собачки дали э, сумку. Ну я так понимаю, э, хотел сказать, родители, хозяева э, вытаскивали свои вещи, а собачий корм положили в сумку и дали ему, и вот он его понес, этот собачий корм. Ну, логично, пусть сам и несет, да, особенно когда такой ураган надвигается. И вот его перепостили там очень много раз в Фейсбуке. Несколько 24 тысячи в первые же сутки он получил. Ну вот говорят, что испытание для Техаса это проверка для Трампа. Но я с этим не согласен, потому что Пять человек погибло, разрушение есть. Ну, может, погибло и больше, конечно. Разрушение есть, но это не ураган пятой категории Катрина. 2005 -го год, который Новый Орлеан снес. Ну, то есть, сравнений нет сейчас, когда говорят, вот это такое испытание для Трампа. Какое из них испытание? Это? Экономика США вот этого ураган что ли, не выдержит? Если ураган Катрина экономика США подняла, да, совершенно спокойно, а это был ураган пятой категории, но я думаю, что здесь уж как-нибудь разберутся, да, а собачка действительно хорошая, умная. Напоминаю зрителям и соратникам, ставьте, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на официальный канал. Да, и внизу под описанием есть ссылка э голосование президента России 2018 рейтинги. Минобороны рассказал о материалах для строительства космических кораблей. И так они все это интересно рассказывали, что они при такой температуре высокой будут, и так далее, и так далее. А Илон Маск просто опубликовал фото Теслы в туннеле под Лос-Анджелесом. Ну, то есть, как, как вот это будет в туннеле, реальная Тесла, реальный туннель. Ну, и, и может быть, это будет не так, это может быть, будет гораздо лучше, но уже есть что показать, кроме рассказов. Есть... А эти ребята рассказывают, понимаешь? То есть, сразу вспоминается, когда, говорит, Василий Иванович, а что такое каратэ? А вот, Петька, я тебе сейчас покажу, нагибайся, нагибает, берет лом. Как даст ему, смотри, ой, блядь! А вот так, Петька, они рукой бьют. Вот, вот это рассказ про космические технологии будущего, приблизительно вот это тоже самое. А вот э, по поводу э, названия, это не опечатка, что э, в своем туннеле? Сам. Да, это его туннель. Ну, Конечно, его тоннель, да, и туда он заточил автомобиль. Понятно, что этот туннель не, не очень большой, и понятно, что автомобиль, ну, наверное, не тот, который будет по тоннелям ездить. Но это наглядно показано будущее. Понимаешь? То есть, если в нашем понимании мы должны уйти и летать, подняться, воспарить над суетой, то в понимании Илона Маска это тоже вариант уйти под землю. Там неограниченное тоже пространство, ну, по крайней мере для человека там неограниченное пространство. Поэтому этих тоннелей может быть там сколько угодно. Google-пожитки отключил от интернета половину целой страны. Да, и в общем-то доказал своим подвигом, что этот рубильник на интернете возможен, поскольку Япония, я так понимаю, на этом кабеле следующая. На оптоволокон, который протянут там вдоль железной дороги России туда и до Японии. Поэтому. А может, не случайно намекивает, что у него в руках большие. Да нет, это случайно, это какая-то программа там сбилась. Потому что вот нас тут саратик написал. Миккон. Вячеслав Мальцевич, я буду тебя душить. Слышь, ты меня уже душишь. Представляешь, Миккон. Миконий, блядь. Давай его назовем Миконий. Что такое Миконий, да? Знаешь? Ну, детский кал. Такой первородный кал. Это вот первородный кал мне написал, блядь, Миконий. Вот Домик спрашивает. Оператор Теле 2 захватывает рынок. На данный момент контролирует 17% рынка связи. Принадлежит он по факту Госбанка, то есть государству. Как думаете, зачем государство пытается взять под контроль связи? Еще раз, я тут читал, это про какой банк? Э, не банк, а оператор э, мобильной связи Теле2 захватил 17% рынка, всего рынка связи э, в России. Угу. И, ну это и... Бурханч? Это не оператор Теле2? Это телефон Бурханч. Да, и а с ним и Теле2 вот это. это ну, тоже Бурханч. То да? есть они все тоже рвутся к связи? Конечно, убеждению. да. Ну если я не путаю, Теле2 это же второй мегафон, а его, так сказать... Ну это государственная структура. Кто? А? Теле2? Да. Теле2? Да, да, по факту принадлежит э госбанкам, то есть государству. Не знаю, погуглите. Давай разберемся. Может я что-то забыл или перепутал. Сделать Володину следующим президентом, да нафиг он нужен. Ни в коем случае. Это будет фашизм такой, что вообще... Атас. Просто. Просто Атас. Так. В Сша выставлена на продажу фермы Марка Твена. Папа Франциск призвал к реформе Католической церкви. Вот видишь, Папа Франциск призывает к реформе Католической церкви. Католическая церковь существует. Ну, так скажем, с времен Христа, да, то есть э, престол Петра, ну, с времен апостола Петра существует, да, а вот э, путинская Россия существует 18 лет, никаких реформ не нужен, как кажется, да, э, то есть церковь существует и может еще просуществовать сколько угодно, ну, с каким-то, может быть, изменением, да. А вот у Путина кажется, что его Россия, она никак не должна реформироваться и не может реформироваться. Он ее такой догматической создает. То есть абсолютно догматическая католическая церковь хочет реформироваться. И абсолютно, как бы сказать, реформистское да, государство... Ну, потому что Путин на самом деле реформирует он Ельцинскую Россию, реформирует, создавая из нее тоталитарное государство. Да? И считает, что ничего реформироваться не должно. Это парадокс. Представляешь, какой бред вообще? А вслух, повторяет, слово реформа связана именно с повышением всевозможных э, оборов денежных. Вот только. В Испании представители, э, законопроекта по отделению, а, <coughs> представили законопроект извините, по отделению Каталонии. Да, и вот ты знаешь, у меня рождается мысль, я всегда, конечно, был за отделение Каталонии, потому что, ну, потому что они всегда сами этого хотели. Ну, вот у меня две мысли. Во-первых, они, как всегда, анархисты поссорятся с социалистами. Ну, мы это уже видели во времена генерала Франка, да, и начнут воевать, республиканцы воевали. С анархистами, да, вы начнут воевать друг с другом. Ну, нечто подобное там всегда случается. А кроме всего прочего, когда Каталония отсоединится, то окажется, что уже это не имело смысла. То есть уже Евросоюз будет, ну, как бы это сказать... Формально уже даже общий будет, то есть, то есть, отсоединившись, ничего не получат, то есть, останется все то же самое, Понимаешь? то есть, я думаю, ну, сейчас они будут принимать какие-то решения, голосовать за это, там, как обычно, футболистов будут под это дело подтягивать, чтобы они тоже там... Высказывались, потому что не ни, ни, никак непонятно всем футболистам, как же а, Барселона будет играть с Мадридом а, внутри чемпионата Испании. Это уже будет не Испания. Тогда придется на чемпионате мира играть друг с другом. А это не так часто. Если футбол не в национальной культуры. Ну, естественно. Часть национальной культуры. Когда шла гражданская война... То обычно что делалось? Воевали до обеда, это я не анекдот, это правда рассказываю, может можете прочитать это где угодно, вот. потом сиеста, а потом футбол, то есть повоевали, все, уже не стреляют, там, принял стакан, покушал, лег спать, поспал, потом проснулись, все, эй, эй, вратарь, готовься к бою, играют в футбол, никто не стреляет, потом на следующий утро, все, опять война, повоевали, опять то же самое. В Альпах, в Альпах при восхождении погибли. 5. Друг с другом играли в футбол, в этом вся соль. Не, я имею в виду внутри подразделений, соединений, а с противником. Да, это описано у многих писателей того времени, что вызывали, пойдем играть в футбол, пошли оружие положили, поиграли, можно повоевать. Ну, обычно так, ну, такое случалось только во, вот, ну, был случай во время Второй мировой войны, но там э, были пленные э, русские солдаты. Ну, в Киеве, так, да, был такой да. с немецкими солдатами, Это было не Вячеслав, отдадите нам Яну Ростовского. вообще бесспорно. Любая власть, которая будет после Путина, отдаст вам Януковича процентов, Вообще даже можете не сомневаться. Да. Погибли перевосхождение 5 человек в Альпах. Упали, представляешь, в связке 5 человек, и высота-то. Ну, я так понимаю, что там ответственная гора на родине Моцарта в Зальцбурге. И слетели в Пятером. вообще это, конечно, трагедия. Жуткая. Редко такое бывает, что такое количество упало сразу. И один находится в критическом состоянии, остальные лепешку разбились. Ну, представляешь, что. Свалиться в такой штуке. Мы посылаем нашему соратнику, который сейчас как раз совершает восхождение с флагом подготовки. Желая, моральную поддержку свою ему отправлять, да. чтобы у него там все было хорошо. И он дошел до вершины. Отлично, так. Да. Дмитрий Дмитрий. Дима. Держ... Дима, держись. Так Давай Донат резкий пишет Вячеслав, ваше мнение, что показывает На РЕН-ТВ про могущество России Типа военные тайны Правда или фуфло или показуха Конечно, но и фуфло и показуха В основном Иначе бы это не показывали на РЕН-ТВ Уходим в убежание Мальцев Путин не сможет весь биткоин купить. потому том же самом алгоритме заложено, что если кто-то купит большую часть биткоина, по сам биткоин обесценивается в таком случае. Это вообще в любом алгоритме любого рынка заложен, Так что это мы прекрасно понимаем. Павел СПБ, на борьбу. Спасибо. Слава, Шустер, да. Слава как ты добьешься возвращения вывезенных из денег, если после революции начнется хаос, голод? Ты готов взять на себя ответственность? Ответственность я готов взять на себя, после революции не начнется хаоса и голода, потому что ему просто взяться неоткуда, сквозь статьи возьмется голод. Что, еды нет или денег нет? Денег предостаточно. Вывезенные из России деньги вернуть будет сложно, подчас невозможно, потому что многих денег нет, они потрачены на роскошь, на них куплены замки, на них куплены яхты, которые не, не скушаешь и народу не отдашь. Даже если мы притащим самую большую яхту в мире, купленную там накраденные деньги российским олигархам, так называемым, что мы ну, пионеров будем катать. Там, я не знаю, как, как они будут называться. У нас бой скауты там. No. Ну он можно устроить. Ну кому? Ну, Прикалывайся, что Кому она нужна? Ну может быть арабский шейх какой-то. Но это одну купит. Но не столько же все эти замки, дворцы, которые удастся конфисковать, я не знаю через какое время. Это же нужно контактировать с властями других стран. Нужно писать... Соответствующие письма арестовывать, Обращаться в соответствующие суды Это очень длительная работа Конечно, если Кого-то мы сможем выхватить из этих людей Мы многих, они просто Откажут, как отказала мне Бабушка наследство да? ну Подпишут бумажечки какие-то И все, такое тоже будет Но с другой стороны, вы же понимаете, что Как вот мы разговаривали с нашим соратником, он очень хорошо заметил, что вот швейцарские банки, они диктаторам счета а, а, а, а, а, а, а, а, арестовывают за день до того, как этих диктаторов скинули. Для того, чтобы деньги не платить, чтобы деньги оставались у них же. Ну а какой смысл? Ну, диктатор наворовал деньги, держит у них деньги, платят, там что-то, ну, крутятся деньги, получаются какие-то проценты, ему какой-то начисляют какие-то проценты, на которые он и не пользуется, да, ну, чистая формальность. А потом раз, диктатора свергают. Что сделать надо? Нужно арестовать его, считай. Какой Айталы Хамини, у кого. Ой, фу, наговорю сейчас, прошу прощения, как у шаха резы хлеви, айтала хамини пытался отобрать, да, там 2 миллиарда. Ну, а швейцарцы все, взяли, арестовали. И когда сняли санкции американцы? В 16-м году. И Иран в 16-м году с 80-го года, с 80-го, 36 лет не мог воспользоваться двумя миллиардами долларов. Нормальную сумму, я понимаю, 2 миллиарда долларов. Представляешь, за 36 лет. Офигеть, да? Конечно. Алексей рузаевки на всяко разно. Спасибо. Вильвет, запустите оповещалку на подписантов. Она тоже работает как агитка, а то люди боятся подписываться. А как это, оповещалка на подписантов? Ну, ты запомни, Володь, тогда скажешь. Угу. Хорошо, обязательно. Да. Евгений Москов, Спасибо. без подписи. Помощь присылает, спасибо. Спасибо. Вы имеете в виду от вас во всяких оповещалков, все, что связано с интернетом, вы не думаете, что я там какой-то какой знаток. Я еле-еле умею пользоваться интернетом. И поэтому как-то разъясняете многие вещи. Да, то есть в этом отношении я лох полный. На борьбу, так, соратник Вячеслав, если после 5-11 люди проголосуют против легализации оружия, что делать? Да, сложный вопрос. И мы думаем, что они могут проголосовать против. Ну, есть определенные моменты. Да, Во-первых, нужно агитировать, пропагандировать. Нужно в любом случае э, вооружать резервистов. В любом случае создавать национальную гвардию. Не ту, которую Путин там создал платный. Э, бегает в этих бронежилетах и и ловят Мальцева с нет Нет, реальную национальную гвардию из за резервистов. И, естественно, они будут вооружены. Ну и так далее. Продвигаться дальше. Ну, какая разница? Оружие самообороны и все такое прочее. То есть, если мы не получим от народа карт-бланш на всеобщее, без особых ограничений, ну, кроме психи, алкоголики, наркоманов, вооружение, то придется идти таким путем. В любом случае, запрет на оружие у нас в стране не может быть. Мы говорим о свободной стране, значит, должно быть разрешение иметь оружие. Вот какой-то окунев, ну, похоже, не тот. Задает вопрос, очень сомневающийся. Или Такие вопросы много задают по поводу того, как... Как собираемся делать, делать да. революцию. А мы не собираемся. Мы ее делаем. И по нас просят намекнуть. но вы, Мы же не будем в эфире говорить вещи, которые потом станут материалами уголовного дела. Зачем это нужно? Геннадий Сочи. С по планетки и революции будет. Спасибо. Руслан Представляет большую нам помощь. Спасибо, Руслан. Без подписи. Спасибо. Привет, Вячеслав. Голосование в Ютубе висит неделю. Вата не прочухала, что ли. Что Путлер, король, без лайка? Да. Нет, вата, как, бы, как бы Вата не прочухала, все равно так и будет. Никто за Путлера лайк не поставит, кроме того отморозка, который там бегал в майке с Путиным, Путин на медведе, или Путин там на медведе. Да и то, я думаю, что сейчас он может уже и не ставит. Потому что Мальцева слушает, хоть и ненавидит Мальцева. Я думаю, что у нее уже произошло там смещение полостов в голове. Простой человек, вот такой ник, помощь. Спасибо. Владимир в Синляндии на подпольную подрывную деятельность. Спасибо, Владимир. Если вы с нами свяжетесь, потому что нам нужна помощь Финляндии, то по почте www.maltsov64 собака.gmail.com то будет очень неплохо. Спасибо. Спасибо. Морфеев, добрый вечер. Вячеслав, расскажите, как вы попали на передачу Соловьева к Барьеру? А, ну как, позвали меня на эту передачу. приехал какая-то съемочная группа, сняли меня в Саратове, а потом позвонили от Соловьева. Я так понял, у него что-то там срочно у нее сорвалось что-то, и срочно нужно было Эгигей какой-то. Все, я поехал, я готов был. А против меня хотели выставить Донцову, и я очень переживал, ну, потому что женщина писательница, ну, как-то, ну, а что я ей скажу, да? Но я все равно поехал, и очень у меня мысли были тревожные. И когда я захожу, и мне говорят, что это Митрофанов, я говорю, ест, все, классно, понимаешь, то есть жизнь удалась. Николай Грибоедов. Здравствуйте, Вячеслав, грибы пошли. Спасибо. Воин Светов, Мальцев, зачем рабам революция? Рабами родились, будут гнить, но вилы в руки не возьмут. И 5-го 11 не поймешь, какое дерьмо ввязался. Это болота не расшевелить вам до Украины, как до Китая Рак. Вот. Ну так нет, выражение. ну Украины очень, очень недалеко, я вас уверяю, прям, прям вот рядом. До Китая действительно далеко, но не отовсюду. Да, вот с Дальнего Востока рядом. Поэтому. Не правда это. Давыдов Павел, привет из Сызрани. Привет. Дронов из Зеленограда посмотрели. Привет. Спасибо. На правое дело 5-11-17, Андрей Анатольевич, спасибо в уничтожить Вову хотя бы морально его новый погоняла в интеллектуальном пыня. Пыня. Северянчка, профессор Слави говорит, что нужно создать коалицию перемен всем, кто против режима войдет или Навальный в такую коалицию не обязательно какие-то создавать искусственные вещи, зачем или формальные вернее, не искусственные а формальные, мы неформально все вместе, это и есть коалиция то есть вы можете абсолютно спокойно коалицией перемен называть и Навального, и Мальцева и Демушкина, там я не знаю всех на свете и Марка Гальперина, и всех Свободных людей И всю новую оппозицию Все это э, Коалиция перемен Польские яблоки спрашивают Славик, тебя узнают там, где ты находишься или одеваешь барика очки? Расскажи подробности, как время проводите на чужбине. если не секрет, конечно. Мы, во-первых, работаем, во-вторых, меня действительно несколько раз опознавали, после этого мы стали маскироваться. Так что я как Ленин, который в кепке, помнишь, там, с завязанными зубами, очень это забавно. Да, то есть маскируемся. Не скажу, как, потому что тогда будет понятно. Так, маскируемся. Это, видишь, вот человек понятливый. Кот верный и Мариночка. Слава, добрый вечер. Привет всем соратникам. Как надоел этот кромешный российский мрак. Небольшая денежка на Новый Рассвет 5 ноября. Мы готовы. Спасибо, мы тоже готовы. Вот, Бабаджанин Мальцев, давай говори людям, что уже нужно вооружаться. И бронежилеты покупать с касками и что, не, Бронежилеты, оружие каски У них все равно будут, будет больше Смысла вообще нет никакого Вообще нет никакого смысла покупать Наша задача, чтобы бронежилеты, каски и оружие Это было с той стороны они, они нам сейчас, в настоящий момент Предоставляют людей В касках с бронежилетом и с оружием Наша задача, чтобы эти люди были с нами А не против нас и это не очень сложно делается. И так оно и мы видим сейчас. По крайней мере, армия практически вся на нашей стороне. Флот практически весь на нашей стороне. Дело за малом. Полицейские, по крайней мере, те, которые на земле работают, они на нашей стороне. Вы же видели, полиция Подмосковья не стала написать на меня рапорт, что я... И от них требовали ФСБшники, чтобы они написали, что я им оказывал сопротивление, чтобы меня закрыть. Они отказались. Так что я понимаю, что это еще не факт, что они пойдут вместе с нами, что, если они отказались. Но это факт, что они уже не пойдут против нас. Сергей Степанович, Слава, Реально ли будет революция с таким обществом? Всем срать на политику, меня это печалит. Но ведь реально жить тяжко. Если ты думаешь иначе, а если ты думаешь иначе путенистов, то ты враг народа. Я хочу уехать из России. Ну, я не, не знаю насчет врагов народа. Да, я знаю одно: что первая волна, конечно, это будет не все. И вторая волна это будет не все. Если первая волна, это будет там несколько процентов, это очень хорошо. Вторая волна, ну, нам, что говорит история, что если будет 4%, то мы их снесем. У нас уже 7%. И это, говорю не я, это их статистика говорит, что у нас 7% пассионариев, которые жесткие и жутко, и, и, и которые говорят, дайте там Вову подержать за яблочко. Поэтому, если какое-то количество из них, пусть не все, будет первой волной, то второй волной уже будут все, поверьте. Ким Ир Сен. «Чтобы победить уже 5-го, 11 надо призывать на свою сторону людей Навального». Без них твоя аудитория ничтожна для революции. Но они за тебя не пойдут. А Навальный 5 11 не будет выводить людей. Провал близок. Он логично рассуждает. Но он же не думает, что мы такие дураки. Он же не думает. Что... И люди, как он говорит, люди Навального, они рассчитывают решить вопросы на выборах. Путем выборов они рассчитывают. Ну, Вова покажет им Козью морду. Он говорит, провал близок. Вот, предположим, Кемерсен, так и будет, как ты говоришь. Ну, 5-11 -го какая-то выйдет часть наших, нас задавит, мы поразбегаемся по заграницам, будем перекрываться, кто-то уедет, там спрячется где-то в горно алтайский да, там, я не знаю, в горах, кто-то на Урале, кто-то еще где-то. Ну, все. И время идет к выборам Навального. А Навального не регистрируют. Или регистрируют на 18-18 выбора. И что будет? Они не выйдут, что ли, Навальевский? Или наши их не поддержат, что ли? Какой провал? У нас вообще есть крайняя точка путинского режима. 18-18. Все. Мы рассчитываем сделать 5-11 революцию, да? Даже если нас просто всех расстреляют, просто из пулеметов положат, все равно ничего не изменить. Но в конце концов, вы же понимаете, все идет по нарастающей. Не даром же дана цифра 5-11. Поэтому это, что Навальный скажет 18-18, я проиграл, я признаю там поражение, да? Или его не зарегистрировали, он скажет, я признаю, что вы меня правильно не зарегистрировали. Не будет этого. А раз не будет, значит, у Вовой не будет. Поэтому в любом случае мы же играем в игру с теми нашими, так сказать, сотоварищами, которые, может быть, нам и не дают на клюшку. Но нам это не надо. Мы продумываем шаги, как сделать так, чтобы вовлечь всех. Даже тех, кто не хочет вовлекаться. Юрий, смотрю и слушаю с экстрима. Встречался с Мальцевым в СПБ в 2016 году. На Авроре. На Авроре. Спасибо. Владимир Шарапова. Через месяц на пенсию. Ура! Ура! Поздравляю. Георгий, Вячеслав, может, на митингах надо электрошокерами защищаться и приводить в чувство оборзевших полицаев? Да я думаю, что на митинге не имеет смысла использовать никакие электрошокеры, а вот э, на том мероприятии, которое мы затели 5-11, я вас уверяю, не, не понадобится. Владимир, давай его, сказать, почта, вот он спрашивает, да. спрашивает почему не на... Ну ты зафиксируй да, тогда... проверим, На хорошее настроение Кирилл Зеленоград. Спасибо Воронов. Алексей, всем привет из Владивостока Крик души, словами песни Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце Мир, любовь и достаток Вам, папа и е Вложение на, нашу, на ваше усмотрение Спасибо Угнетенное путинским режимом Слава у нас закончилась Страховка на машин, новость стоит 4000. Живем в деревне, машина нужна С грибами, ягодами трое детей Денег нет, но мы держимся Страховать или нет? Ну, я вообще как-то старался не страховать ничего. Какой смысл платить, а? Тем более в деревне. Лариса из Санкт-Петербурга на Ривко, Лариса. Я пожалуйста. без страховки много лет ездил. Меня один раз случайно только поймали, совершенно случайно. Да. Да, вот Лариса из Санкт-Петербурга просит на рифкоин зачислить. Лариса, дополняйте свое послание имейлом обязательно. Чтобы зачислить на рифкоин, нужен адрес электронной почты. Уже готов. Написано. Анатолий. Да, спасибо. Все. Это у нас. Донаты так. закончились а вот Мальцев такой наивный Да уж куда деваться 53 года прожил Трижды Избирался в областную думу На границе служил В ментовке работал и такой наивный Вячеслав если Навальный будет выигрывать и предложит вам серьезную должность, вы будете вместе. Даже если Навальный не предложит мне никакой должности, мы все равно будем вместе. Потому что Навальный нам необходим для того, чтобы размолотить путинский режим. И я далек от мысли, что нужно тут мериться какими-то там предметами. Да. Абсолютно не хочу ни с кем мериться и готов сотрудничать со всеми, даже с теми, кто не хочет. Есть люди, которым я протягивал руку по 10 раз, они все эти разы плевали в эту руку. Причем в самой форме, и все равно я продолжаю этих людей как бы подталкивать к передовой. Почему? Потому что я это делаю не для себя. Я могу как угодно к людям относиться. Нам нужны все люди, все люди против Вовы. И нам абсолютно не важно, как они между собой. Они могут быть и не братьями, и не друзьями, и даже не товарищами. Так. Как ездить без страховки? Легко, с высоко поднятой головой. Так, Вячеслав, посмотрите лекции «Славя», первые пять минут на НИВЕКСТВ, там очень полезные политтехнологии, посмотрим обязательно, но я как полезные политтехнологии люблю бланки, да, итоги э, революции 48 восьмого года, она называ называется «Наставление э, по революции», да. Мальцев, одно дело кто не хочет, и а другое дело Навальный, он хорошо обученный враг ваш наш. Да какой Навальный враг? Ну прекратите, что-то вам внушили вот эту вот всю фигню про каких-то врагов. Самый главный враг Вова Путин. Кто бы там кого не обучил, не ни научил, никто никого не научит быть таким врагом, как Вова научился сам. То есть благодаря своим качествам и качествам своей шоблы Вова является самым страшным врагом России. И прекратите искать других врагов. Нет у России других врагов, кроме Вовы и его шоблы. Вот это основной. 99% всей гадости России делает это Шобла. 99%. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.